Друзья, скоро границы откроют, будем надеяться, и пребывая в Испанию, естественно, в жаркий день вам захочется мороженого, и вот я очень рекомендую мочи, наверное, все знают, что это такое, это японское мороженое с рисовой оболочкой с начинкой внутри. И здесь в Меркадоне, наверное, тоже знают все супермаркеты, э, кто был в Испании. Есть три вида. Вот появился только что фисташковый и кокосовый и манго. Мне больше всего манго нравится, но фисташку я еще не, не пробовал. Сейчас возьму, попробую. Очень рекомендую. Здесь 6 штучек. Даже одна штучка стоит э, в других магазинах, скажем, э, 3 с лишним евро. А здесь шесть штучек за 265. пять. И делается это все... Недалеко от Валенсии. Шикарная вещь, серьезно, на полном серьезе рекомендую.